В прошлом году я мог максимум пролететь одну рампу Я не знал, что такое сюров Я не знал, что такое тир 2, тир 3, тир 1 Я умел только стрелять И тем более эм, не лучшим образом Максимум попрыгать на бэхопик Какую-то обоплека и так далее Нет, ксг это больше, чем просто постреляться Поставить бомбу и раздефюзить ее Эта физика, она уникальна На почве этой физики создаются режимы Отдельные дисциплины Даже сейчас Сайбишок проводит свой первый турнир по сюр мы учимся это делать, и это наш тестовый будет вариант Уже закончились квалификации, поэтому максимум вы можете посмотреть ее на твиче 15-16 мая будет прямая трансляция с этим турниром Я сам буду смотреть, мне интересно, как это все выглядит С учетом того, что год назад я не знал, как правильно серфить Сейчас я записываю ролик, где рекомендую те карты, которые вам стоит пройти Карт серфа много и очень много дерьма. Сегодня я вам выделю лучшие карты, которые я смог встретить. Это не означает, что карта, которую я прошел и... Ура, лайк, советую. Нет, я сегодня вам покажу те карты, которые для нас стали чем-то больше, чем картами. Главный разработчик Сабишока и монтажер этого ролика со мной соревнуются. Мы ищем интересные карты и ставим друг другу челленджи. Постоянно выигрывает монтажер. Коля дикий серфер, сейчас он научился даже престрейфить, мы не научились еще с Настей. Но в любом случае, это реально интересная затея. Играть на время, это интересно. В этом ролике я вам покажу те карты, на которых мы, кстати, и соревновались. Поэтому, почему бы и вам с друзьями не посоревноваться на серфе? Научитесь серфить! Говорите другу карту, пусть он тоже попробует. и смотрите, у кого получается быстрее пройти ее. Хватит играть только файсик и матчмейкинг, Правда? Сюрф это... Очень интересная тема. Бэхоп меня не так завлек, как сюрф. На бэхопе я реально устаю. Очень много движений мышкой. На сюрфе ты просто ее катишь. Очень медленно. И поэтому он поприятнее. Всем огромное спасибо за поддержку в виде лайка под этим роликом. А я приступаю к показу тех карт, которые советую. Ну и, понятное дело, я буду их проходить. Показывать свое время, чтобы соревноваться еще и с вами. Я думаю, что было бы оскорблением записывать этот ролик, не упомянув карту «Нюкс». Это та самая карта, на которой я учился. Наша борьба началась именно на этой карте. Самое лучшее время здесь у Коли. Его время у вас на экране. Сколько мы бы не пробовали с Настей сделать его рекорд, у нас это не получалось. 85-й тикрейт, тир 1 карта. И давайте начинать. Кстати, по тирам. Существует 6 тиров сюрфа. Чем больше тир, тем сложнее карты. Я сложностью прохожу второй тир. Поэтому пока мне туда еще рано Так, мое рекордное время на этой карте Это 43 секунды Я потрачу на каждую карту по 10 минут И буду пробовать побить рекорд свой же А Почему эта карта интересна? Потому что она слишком простая а Даже тогда, когда я Клемиксу показал эту карту Человек, который занимается нашим Сюрф-режимом Он сказал, что эта карта глупая Потому что она прямая а Ты ничего не делаешь, просто летишь прямо Ну да, это, наверное, в этом-то и фишка мне нравится на расслабоне сидеть, серфить на ней Очень сильно расслабляет и дает задуматься о чем-то Она никак не напрягает 45 секунд Мое лучшее время в итоге 43.18 Давайте это зафиксируем Поэтому с картой Днюкс мы разобрались Я уверен, что она будет фаворитной И скорее всего именно она вас сильно заинтересует Идем к следующей карте Следующая карта называется Surf Boreas Тикрейт 85. И вот как она выглядит. Мой рекорд здесь 42 секунды. И если сравнивать по тому, какой здесь лучше тайминг, это разница в 2 секунды. Это мой лучший показатель получается. Даже нюкс хуже. Карта похожа на нюкс, только за своей простоты. Наверное, когда ты не очень опытный серфер, тебе будет всегда такое нравиться. Я все-таки люблю красивые карты. Вот Когда только текстуры, главное есть рампа. Это, наверное, профессионально, но мне не заходит. Мне хочется видеть красивые картинки, красивые э, звуки и так далее. Как же приятно сейчас ее проходить, вы просто не представляете. Просто подрубать музыку и проходить. Э, 42 секунды, э, у Коля опять лучше. У Коли вроде там 41 получилось уже Ну, кстати, 42 секунды я для себя открыл новую цифру Я не знал про то, что у меня такие показатели И вообще я сейчас так хорошо иду, что, возможно, я сейчас побью рекорд 43 секунды Да, 41.97 yeah. Ребят, все, это мой новый рекорд, я больше не смогу, мне кажется Давайте зафиксируем то, что это было мое лучшее время Следующая карта у нас Surf Summer И да, если вы посмотрите Рекорд этой карты 2.2.8 А мой 14, мать его, минут Все потому, что она реально легкая Но кроме двух последних стейджей Тут 11 стейджей Сейчас я буду проходить все без единой ошибки Потому что они простые Но на последнем я не смогу ничего сделать Это просто какой-то байт Это байт на прохождение карты Сейчас вы видите эту карту. Она выделяется интересным дизайном, и тут очень много брендирования Фнатик. Я не знаю, как Фнатик связан с этой картой. Ну, наверное, как-то. Вот, я ни разу не буду ошибаться. Ну, наверное. Вот здесь я часто ошибаюсь. Ну, не ошибся сейчас. Но карта достойная. Я такие карты вообще не видел больше. Это самое симпатичное, наверное. Каждый стоит, что это разная локация. И. Проходить одно удовольствие, правда Мороженое, фанатик О, я не прошел, серьезно? Не, ну это магия роликов, конечно Когда Эрик записывает ролик, конечно, ему нужно Не пройти тот уровень, который невозможно не пройти Конечно Так и шоу матчи, я проигрываю каждый второй Поэтому я, я уже в в полнейшем Какая же карта красивая Смотрите, как все красиво И проходить Понятное дело Я не смог так с первого раза Нужно было пробовать раз в 10, а может даже 20. Первая моя попытка пройти эту карту была вроде 30 минут. Потом 14 и все. Я без шуток, я больше не проходил. Последний стейш это самое сложное. Это девятый. Это еще просто, но более-менее. Это уже близится к сложности. А что будет дальше, вас, может быть, удивит. Там все очень просто. Но финальный прыжок, это прыжок веры. О, фнатик. Черт, Чем я занимаюсь? И, кстати, какое совпадение У меня граффити было именно... Знаете, в корзиночку а, Подводный мир Сразу вспоминается Spanj Здесь надо сразу наверх И вот сюда То есть, это десятый уровень Он более-менее сложный А дальше начнется реально сложная ситуация Смотрите, это одиннадцатый уровень Во-первых, он огромный Надо долететь вот сюда. Сразу скорость набрать Пока что с этим все в порядке Пока все нормально, я уже лечу в какие-то стороны Пока все нормально Сейчас я уже ошибся Нужно было еще дальше О Смотрите, как нужно Жестко это все делать Сразу прыгать На вот этот стейдж И здесь красиво запрыгнуть Я не смог Вот, Это именно тот момент, когда ты не можешь долететь Ты бьешься потолок И не долетаешь грёбаную миссию о есть <тум pool> мой рекорд 6 минут но не все так просто я наконец-то понял как это работает поэтому сейчас я добью рекорд 327 это мой рекорд на карте сиров э, Саммер, поэтому всем желаю удачи перебить его Небольшая рекламная интеграция сейчас на сайте KS и как вы знаете, тут есть новый режим «Колесо». Да, у не новый, но мне без разницы, и я люблю этот режим. Я поставлю X2 — 30 долларов. И если мне выпадет синее, то я получу 40. Нет, 60. Если же упадет X3, или X5, или X20, я буду в дерьме. Такая вот система. Так, и мне падает синяя, я заработал, получается, плюс 30 долларов Понятное дело, здесь еще есть и краш, я могу поставить этот же скин на э, краш и выбрать коэффициент 1.5 Я рассказываю каждый раз, как эта система работает и так далее, но люди, не все еще в курсе, как это работает, что это за сайт и так далее Я собираю на 1.30 и у меня уже из тех 30 долларов получился нож Я могу просто прямо сейчас нажать Кнопку забрать, и ум не придет в трейд-офер через минуты 2. Вот такая вот система. Ну а самое главное, на этом сайте есть возможность активировать мой промокод. Заходите в бонусы, вписывайте здесь surf dream и получаете 25 центов себе на баланс. О, трейд пришел. Да, и это именно тот нож, о котором я вам только что сказал. Мы идем дальше. Карта Меса это так, самая карта, о которой я уже вам рассказывал. Это был ролик «Учусь серфить 8 часов». Он собрал почти миллион просмотров, как я помню. И мой рекорд составлял 55 секунд. Я после этого мало заходил на эту карту. И возможно сейчас из первой же попытки побью этот рекорд еще раз. Я, ребят, вот без шуток. Научиться серфу можно за 8 часов. До уровня, чтобы пройти карту серф Меса. Поэтому просто возьмите свою мышку. И начните тренироваться уже сейчас, камон Нет, смотрите а Я прошел за минуту И это плохо, потому что мой рекорд был 55 Вы можете зайти на эту карту Спросить рандомного человека, как ему эта карта И он всегда скажет, что она хорошая а, Привет Как тебе карта? Так себе. Сам ты так себе 53-54 Ты следующая, ты Ты следующий, ты А мы идем дальше Следующая карта это утопия Да, это гребаная попса Прям гребаная попса Прям попса из попс Но Она имеет место быть в этом выпуске Это легендарная карта И по прохождениям Это самая популярная карта на Собиршоке 49 тысяч попыток пройти ее Вы понимаете, сколько людей еще не прошло ее Потому что Дойти до финала здесь не так уж и просто а тут все очень легко До последнего прыжка Я вам сейчас покажу Как он выглядит А вот и он вот здесь многие путаются, а в прохождении должно быть вот примерно такое. Нужно было с перворазами залететь на рампу, но я сделал это с разворотом. Сейчас у меня будет хуже время, чем в прошлый раз. Вот такая вот карта у нас получается. Она на самом деле, ну, легкая, наверное, но не совсем. 59 секунда, так что вот мое время. Побивай и следующий. Ну а следующая карта это у нас "Surf Гитар High". А, гитара не просто так, потому что в конце эта карта будет пасхалка, о которой я вам расскажу чуть позже, вы это сами увидите. А, карта считается Тир 1, Тир 2. А, я прошел ее, получается, за 42 секунды, а рекорд карты с 32. 700 прохождений. Не самая популярная карта, но одна из самых красивых и проработанных. Здесь все очень просто, но вот этот поворот, он один из самых неприятных которому мы сейчас пробежали Так, ну что ж, неужели? Ну конечно я провалил Ну вот и звук, послушайте Это ведь шикарно, это ведь шикарно Я записываю, о, о, о, о, о, я побил, да, я побил рекорд 41.95 Т, следующий а следующая карта это у нас Сюрф Андромеда Мое лучшее время здесь 39 секунд И по сравнению с э, 17 тысячами прохождениями Это очень даже неплохо Окей, карта Андромеда, давай мы тебя пройдем сейчас Погнали Чтобы это сделать, нужно собраться с мыслями Уверенностью И любовью Любовью к Сюрфу И к рекордам И здесь нужно красиво прыгнуть И мне кажется, это очень достойно И нет, это не достойно я опоздал на 50 миллисекунд. Серьезно? Ух. 36,87. Все, ребят. Следующий. Кто следующий? Признавайтесь. Сюрф Андромеда. Ну а сейчас мы на карте, которая называется Surf Summit И сейчас я вам покажу, что да как Это карта не самая красивая, но для новичков И для того, чтобы просто научиться серфить Это очень хороший вариант И хорошая карта для, получается, соревнования с друзьями Смотрите, я ободвину попутку сделал и почти рекорд свой же Кстати, на дистанционке многие слушали инфу ну, предмета Плюс еще серфили. То есть это не отвлекает никак, и можно на расслабоне сидеть и тайм -килить. Я недавно не знал вообще, как серфить. Я раньше серфил вот так вот. Типа, я даже не могу сейчас плохо серфить. Это круто, правда, когда у тебя появляется новый скилл жизни. Ну, как в жизни? Плюс-минус в жизни, но тоже неплохо. На самом деле, начинают задумываться о том, что в моей жизни мало нового появляется. Все, что я научился в жизни... Это, наверное, водить машину недавно Еще научился на лыжах кататься Надо научиться на коне кататься Тем более, сами знаете, откуда я приехал Это у меня должно быть в крови Напишите в комментариях, что вы научились делать за последнее время Какой вид спорта, какое занятие, какое хобби Что у вас изменилось в жизни Это не байт какой-то, как, который у А4 и так далее Я почитаю комментарий без шуток, мне это очень интересно 49.75, это мой новый рекорд и я чувствую, что могу еще лучше. Я могу лучше. 48, 83. Это мой новый рекорд. На самом деле, есть смысл записать этот ролик через месяцев 6. И посмотреть, какие у меня будут результаты. Потому что, ну, каждый день скилл растет. Это правда. Сейчас я доволен 48, а потом я буду доволен 44. Я в этом уверен. И следующее. 48, 83. Легендарная карта. Она называется Surf Me. И я ее проходил... Когда учусь серфить за полтора часа Это не шутка А лучшее время здесь минута 42 У меня нет даже лучшего времени Потому что моя попытка была записана через ноу-клип, То есть сервер выключился Я перелетел на то место, где я заканчивал И продолжил запись В итоге рекорда у меня не было Но он был бы около двух часов Посмотрим, насколько мой опыт Даст возможность пройти ее быстрее Пока что первый стейдж я прошел максимально просто А второй тоже как-то легко идет Так Да ладно! Ну вот тут я даже забыл, что надо было делать Надо было облететь Ну согласитесь, непростая карта Непростая, это точно Прошел второй стейдж, сейчас будет третий Так, у нас все хорошо пока что Падаем А, ну конечно О, серьезно? Вот это, конечно, понимаем. Четвертый стейдж. Ну, смотрите, тут уже что-то получается? Э, секретная бал. О, серьезно? Я теперь на пятом. Вот, все, точно я помню, пятый был самый сложный. Вот так вот. Здесь мы летим. Да, эти гребаные повороты, я это помню. Как круто вспоминать, с чего начинал. И здесь я не мог прыгнуть. Смотрим. Прыгну. Офигеть, я это так помню жестко. Да ладно, у меня реально скилл появился. Я прошел карту за 4 минуты, которая проходила 2 часа. Это очень круто. 2.18, мой новый рекорд. 2.18. Пиум. Кто следующий? Десятая карта. Карта Айвори. Я бы сказал бы именно так, но нет. Десятая карта, она должна быть не в игре. Десятая карта должна быть в твоей жизни. Как бы это ни звучало. Я стал замечать, что мне стало скучно. Мне стало скучно заниматься одним и тем же. Поэтому я от чего-то отказываюсь, к чему-то прихожу. И самое главное, что мне помогает это все исправить, это обучение чему-то новому. Получение нового скилла. Понятное дело, ты пройдешь этих 9 карт по сюрфу, ты научишься сюрфить, это все классно, новый скилл. Бхопить научиться и так далее. Но нельзя оставаться в одной игре. Есть те занятия в жизни, которые намного интереснее. Понятное дело, это займет время и деньги, но это стоит того. Научиться кататься верхом на лошади, это займет ну, максимум 3 урока. Ты можешь научиться кататься на лыжах или на сноуборде, это тоже занимает 2-3 урока. Это, Но зато у тебя новый скилл. В твоей жизни появляется то занятие, которое тебе интересно и которое ты умеешь делать, это ведь шикарно. Если ты играешь в эту игру и ты любишь эту игру по-настоящему, то ты можешь заниматься ею и работать на эту игру. Ты можешь создавать карты. Ты можешь делать новые плагины, дизайнить, и все это будет происходить в одной игре. Это твой новый скилл. Но зато он не будет ограничиться тем, что ты просто бегаешь по карте. Моя целевая аудитория это подростки, поэтому я хочу вам объяснить о том, что, ребят, чем раньше вы начнете чем заниматься, тем лучше. Понятное дело, что я эту речь начал из-за того, что не нашел десятую карту, но это было души, и это должно... Точно вам помочь, правда Мне в последнее время стало просто скучно чем-то заниматься Все стало одинаковым А когда появляется у тебя новое занятие, новый скилл, новые интересы Это всегда хорошо И это не так и сложно сделать Просто начать Начать всегда сложнее Спасибо большое всем за просмотр С вами был я, Шок Развивайтесь, созидайте И не надо только потреблять Надо что-то создавать Пока